Саламу алейкум, товарищи. Блядь, в рот. Блядь, быстро болят, сука. Как будто я всю ночь спортом занимался, блядь. Алтай. Смотрите, короче. Я вам сейчас покажу настоящую собаку, блядь, смешанную с волком. Нас нет, вы такой не видели. Это, короче, блядь, не какая-то. Как это, бы делать, саламу? Это Алтай, Алтай. Вот, овчатка смешанная с полком. Это наш новый пес. Еще один. Весь день спит, жрет, доебывает да тюленя, стрет, сука, и сыт. Ему три, блядь, месяца. Он ужас, миром с тюленя. Блядь, ты иди нахуй, блядь, тогда. Yeah. Я болею, я вчера только. Я вчера только, блядь, вызывал. Олень, ты чё, блядь, отклоняешь приглашение-то, блядь? Выходи в эфир, олень. Олень. Я болею, короче, товарищи. Я простуженный, блядь, у меня ебаный свет, гриб был, я два дня лежал, вообще лежал и умирал, я практически сдох. Меня спасла любовь моей женщины и что там еще. И молоко, мед и сода, блядь. Вот. Оттай тут туда сюда короче не слышал новое музло блядь, будет вместе с альбомом сразу Прямо с альбомом прилетит вам новое музло 15 треков блядь. вместо семи вместо 10 которых я хотел будет 15 треков от души Редьку с медом, хаву, конечно, что, блин, обожаю, кстати, с детства. Не за что. Но по поводу Госдумы мы продолжаем движение. И было направлено ходатайство, на, на, на выборную, чтобы... Короче, мы отправили там такие штуки, бумажки. Будем себя дальше двигаться. Зануда бесстрашная, зануда сдается. Зануда только болеет Альбом будет называться FreeBass. Как вы и хотели, блядь. Чисто и true. Да, в локте Что там про эмулятор было сейчас? Проебался. Брок хорошо будет работать. Продолжим. Я хуй знает, через эмулятор не работал. Не выпил, болею я. Да, вовсе. Поэтому я опух. Я, блядь, опух. Вижу, что пишет. Да у кто что пишет. На альбоме будет и, блядь... Ну, свежо звучит альбом, блядь, в любом случае. Ну, конечно, я не стал там делать, блядь, там... Мамбл <кх> Рэп, блядь. Старовато я для мамбл Рэпа, блядь. На хумру умру, будете знать, блядь. Стики. Оранжевый, сухаричневый еще нигде нету. Я птица опух. Опух. Это как оникс, только опух. На Дальний Восток, я не знаю, с новым альбомом приеду. Короче, я, блин, с новым альбомом поезжу, я думаю, нормально. Хуенный альбом получился, я сам походу будете плакать у вас достаточно всем понравится грязи дохуя на альбоме наркотиков дохуя и всякой хуйни пацанского дохуя и при этом все морально такое чистое достаточно не пропагандирую рассказываю фито а ты про себя что тебе видно Гараев, ты там еще живой? Я там не был. Я не знаю, где это. Кок, Шетау. Я, к сожалению, не был. Не знаю даже, где. В Самару приеду тоже. Почему? Я много, но что-то неизвестно. Нахуя мне не убирать. Давайте, короче, сейчас я в рандомном порядке выберу, кому позвонить. От лица Зануды будет альбом. На альбоме будет участие принимать Быбы из Легенды про... Вот. Еще там несколько человек. Это мой альбом, так как я хочу, чтобы этот альбом звучал. Там не все сольные треки. Есть где-то, где, где припел, пою не я. Есть где-то гостевые куплеты. От души. Короче, давайте я выйду, посмотрю, кто тут есть, блядь. Ой, я знаю, кого я позову сейчас. Выйдет в феврале, блин. Но это, блядь, не точно. Я... С Джогером? Нет. Джогером нет светов. мы, да, я с ним давно общаюсь. Он хороший знакомый. Мы хорошо общаемся. Всегда рад его увидеть, Много лет знаемся. И что, никто не выходит? Москва вся просто, блядь, нахуй в снегах. Сука, выходишь, как на северном полюсе, блядь. Снега по колено. Камчатка, Салам. Нет, со сливом фита не будет. По разным сторонам баррикад. Сейчас, короче, я выберу, кому позвонить, блядь. Минус 30, хуйня. В Москве минус 10, как у вас минус 30, блядь. Влажность, фантастичь. О, привет. Сейчас я тебя буду заманивать. Алена, выходи в прямой эфир. Я очень жаль. Аленка, привет тебе большой. Ты, по-моему, сейчас... Одна из двух рэперш, которые я воспринимаю женский рэп, вот есть короче на полусогнутых, она ебашит такой пацанский рэп, ну такой дворовой. И ты, ты ебать разъебываешь просто. Ален, ты молодец. Я очень удивлен. Вот. Аленка не хочет выходить в прямой эфир с вами, с вами негодяями, потому что вы негодяи, всякую гадость пишете постоянно. там Ален, тебе большое спасибо за свое ты очень крутая ты прям молодец нет я не слышу такую музыку поэтому я не знаю кто там что выстрел костян привет залетай 5 числа кстати 5 числа у нас вечеринка здесь приходите все кому блин кому можно бухать по возрасту вот. а... Конечно, будет какой-то минимальный все-таки фейс дрейс-контроль, и бы всякая шелупень не портила вечеринку нам всем. Вот, неадекватно. А так как бы, блин, будем рады всем приходить и будем тут пьянствовать, отмечать Новый год 5 января Ловца пап. Нет, не слышал. Бля, парни, вы при всем уважении к вам. Я не слушаю Леша, мне неинтересна его музыка давно уже спортивном ну блять смотря в чем ну давай пообщаемся рассмечтаюсь что нет то блин нет это не я шмель не переживайте я не шмель я кстати Вася на днях увидел заезжал ногах если посмеялись на одну тему там Молодец Васильевич. Салам. Салам. Как дела? Салам, Давид. Привет, привет. Па, сделай Дав подъезжай. Давно тебя слушаю. Лежит, а? Давно тебя я слушаю, говорю. Я рад, я рад, что тебе нравится, мам, у Все альбомы знаю наизусть. Я и сам их не знаю наизусть, ты знаешь? Красава. Я болею, Ты больной человек. Выздоравливай, не болею, скоро Новый год. Да у меня двое в больничку угрелись. Зараев лежит в больнице. Нифига ногу себе сломал, блядь. Операцию вы вот делали. Я вот хожу, боюсь, блядь, нахуй, подтыкнуться где-нибудь тоже угреться в больничку. Надеюсь, выздоровеешь, справишься с родными. С близкими, с мамой, с дочкой. Да, я буду, конечно, все-таки праздновать с близкими, с своими, ну и с друзьями, мы им в лофте. Спасибо. Перезвоню, я в эфире сейчас. А как на студию попасть к вам можно? На студию просто позвоните, записаться. Ты рэп что-то читаешь? Ну, на битах, мы хотим научиться что-нибудь там покалякать. Не, ну, лучше калякать дома, на самом деле, брать какой-нибудь петло, колякать короче, и потом уже на студию приезжать. Потому что на студии писать дорого и тяжело. Ну, как бы, потому что когда пишешь, Короче, э, текст, и типа, тебе ходят всякие непонятные люди, там, всякие звукачи непонятные, рэперы, туда-сюда. Вот, это, конечно, напрягает. Поэтому лучше писать где-то дома, где либо еще, вот. А потом приезжать на студию уже, чтобы качественно записать, качественно свести и так далее. А, Что-то альбома давно не, не слышно твоего. Жду, жду. Да, блядь, никак не закончу. Да, народным средством лечусь. А, никак не закончил все не получается ну не знаю, если на мой взгляд то ни о чем это самое, самое блядь, это просто пиздец ну он слишком тяжелый ну это за самый любимый, самый трушный там текста просто, блядь, я слушаю ежедневно ну значит это альбом тоже понравится в этом альбоме достаточно смысла да, каждый трек по-своему впечатляет Какую пачку? Тут я просто еще читаю коменты походу. Ладно, старик, буду еще кого-нибудь вызывать. Береги себя, красав. Давай, с наступающим, спасибо. Старик. Я тоже. Наверное приехал, он тут рубится в ГТА, блин. Он, ну, кстати, с Украины, с Харькова. Газую, газую. Никогда не будет этого фита. Мандарины, да, мандарин заебат трек. Новогодний такой. Чё, я пью, блядь, я не пью, блядь. Я болею, я посмотрю, меня. Антон, ты гандон. Позвони мне, позвони, не позвони. тоже заебатый тречок короче новости такие все заебись все просто оуенно не, не считай того что я болею русик да я заболел прикинь братан вот сейчас короче у нас же 5 числа с 5 числа еще раз говорю с 5 -го числа мы работаем как бар Тан -тан. Приходите к нам бухать. Но сразу говорю, блядь, будете кипиш тут наводить, можете пизды выхватить реально вообще. Здесь как водопой, блядь. У нас здесь нельзя драться, у нас здесь нельзя, блядь, никого хейтить, нельзя выяснять отношения, ничего нельзя. Все, люди приходят общаться и расслабляться. Вот. А если кто-то будет, блядь, здесь кипиш наводить, он, мало того, что он нахуй отсюда вылетит раз и навсегда, а во-вторых, блядь, может пизды выхватить от наших пацанов. Парни у нас тут, блядь, спортивные, как бы, блядь, долго вообще разговаривать не будут. боксу <с> Правильно некую, потому что, блядь, у нас лофт, лофт ЦАУ ПАП. Находится Краснопрудная, 22А. С 5 января приходите к нам, у нас, мы работаем как бар. Каждый из вас может прийти. Вот, русик он там на фейсе встанет. Если что, русик втащит нормально. Ланочка, тебя люблю. Вот. И будет у нас тут пьянки-гулянки, короче. Да не паленные глаза, блин. Я, блядь, просто болею. У меня, блядь, грипп. Блять, да что? Мне блин нравится, как поет ЛД, блять его песня. Ну, блядь, с точки зрения музыкального. и, в принципе, прикольно образ у артиста. Матранг тоже мне нравится. Хуйня. Зачем их бить, блядь? Бля, парни делают все им в кайф. Точно люблю тебя, точно. Да его вы, давай я выхожу с тобой в эфир. Ты, блин, этот. Сейчас как. Нет, я не слышал нового трагуфа. Здорово, Давид. Шалу Сейчас... это сек, я тише сделаю. Гриб. У да. меня гриб. Сейчас сек, сек вам. Нил, Джейн, альбом не будет. Ну как все представляется? <coughs> как дела, Давид? Ну, я не жалуюсь. Нормально все. Ну что, моя мечта сбылась небольшая. Я с тобой в эфир вышел. Блять, называй меня Санта-Клаус, ебать, Свет. Как? санта Санта-Зануда, блять. Зануда, Зануда Санта-Клаус, блять. Есть одна история, как я съездил к тебе в Новошахтинск на концерт. И как, я пробил. Пока. В Ростовской области ты приезжал. А, я помню, помню, да. Вот, а с этим был ты, с, с Мексом там. Да, вот. да, да, да, да. Мы ничего попали, добрались, только я тачку в хлам убил. Бил? Да, туманище был тогда, лютый вообще. Ну нормально, ничего, ты классно сделал, мне понравилось. Ну спасибо большое. Я, вот. правда, был, как обычно, в дерьмище пьян. Ну вообще у меня к тебе много вопросов, интересно всегда было с тобой пообщаться. Ну давай задавай, давай Че там три кита, блин, вы распались или проект закрыли? Мы закончили проект, у нас остались не выпущенные треки, мы их обязательно Но выпустим. Ну я, насколько знаю, у вас там, это, есть, э, короче, демки недоделанные. Есть, есть, мы их доделаем и обязательно их выпустим. Просто О, я, я, жду, трек, я жду, я трек, жду, трек. Да, они есть, вот маленькая IP там хватит, там 5 треков где-то. Ага, понял. Ничего себе. Вот. еще а... на ЦАО хотел бы попасть тоже к вам как-нибудь записаться, ну... Я с Ростовской области, с провинции, так что это не вариант, наверное. Москве, нет, почему не вариант? Вдруг ты будешь проезжать в Москве, и ты можешь спокойно позвонить заранее, просто записаться на, так сказать, на запись. Записаться на запись, вот. Сделать... Ну, короче, надо минимум двадцатку с собой брать, наверное. Я думаю, мне хватит. На что? На трек, чтобы сделать. Да не гони, ты гонишь, что ли? Двадцатку, это вот, там есть всякие людишки, которые там за 60, 60 тысяч песен людям делают. Ну, мы вот. обычно делаем, ну, у себя, у Карипана, ну, тысячи две хватает нам. Вполне ну, У нас, пить. короче, Нет. у нас от, от, от, от по-моему, от полторы тысячи, или от тысячи рублей запись, а, от тысячи рублей запись голоса у нас. О, тысячи рублей ну, голос, я... запись голоса, час. Вот. Ну, в целом девять... можно приехать так свестись э, ну без, без сведения записаться и с собой проект забрать да и там уже да по-своему да сделать да не в целом можно приехать и так трек сделать но без минуса а можно мин, если минус будет не минус минуса то, все. есть минуса берем а, нормальный ну все, при, приехал блядь записался тебе свидетель мы стерили но я не говорю там эти тюни там короче ну где-то 5 шесть тысяч можно сделать пиздатый трек от Муратова если домой поеду я болею блин Понял, Свидения, понял. Я тут там тоже... просто задают вопросы, сведения от э, 2000, по-моему, от, от 2000. По -моему, от 2000. Да. Понял, понял. Я не знаю, Итак. он там Брайт, Кто у нас там этим занимается, у нас мой, главный маг по музыке, это Брайт. Тоже трек сейчас выгрузил на iTunes, долго что-то доходит. Вообще перед Новым годом сказал, Карифан. долго на площадке заливается, так как у америкосов там какие-то проблемы. С этим да, отпусканием я сейчас вообще Заливать надо все в феврале. Надо либо в феврале, либо до, либо первую неделю декабря. Вот. Летом заливать тоже нехуй, не надо ничего, потому что бесполезное время. Все ну, видишь, шопы маловато в этом. Как бы, это, ну, один из первых, который я на площадке лью, но он вообще охеренный получится. Извините, я отвечу. Если бит заказывать, я не знаю. Зависит от, от бита. Разные биты, разные битмейкеры. Мы не... За... Как бы, мы предоставляем их биты, и они продают. Не, ну я обычно такой, люблю трэп, и, ну, американский соуса есть такой, этот, битмейкер. И мне еще я, нравится Янг Мип, это, короче, люблю с Dead Династии. Dead то, то, то, да, да, Янг Мип такой, Сочи парень нормально делает. Сейчас взяли у него биток, вообще обалденный. Мог бы, я тебя послушал. Ну такой разрывной вообще. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, твой сек. Гуську Стальному тоже привет. Я еще, походу, буду отвечать, короче. Сейчас, сейчас, сек. Заново. Слышишь, ну, нормально? Да, зачти, можешь, что. Давай. Давай, банни. <свеч> Я. Если взялся, да! Если жестко до предела, острым лезвием задела, дело, улыбайся, как тогда, страх, Че это ты, что там слышишь, так, никого не увидишь, спрятает звезды, странный чудак, крики разрывают, все и кулак, в глубине старого леса, леса, Дело распили навесом, весом, накрывает время весом, бесом. Я, я, в таком... я в таком рэпе не нашел шарю, поэтому тень Ну да, ну, ну это такой, понял, зловещий рэп такой. Ну, ну, что-то новенькое, между что-то, новеньким и и таким. Ну вот у меня на альбоме будет между новеньким и стареньким. Ништяк, ништяк, давид. Вообще, а как-нибудь можно приколоть тебе скинуть что-нибудь? Да, мне у меня там почта указана. А этот он... сейчас по HD-сек. Вот она. Так, Цауфлейва. Так, так, так, так. Цаурекер, 3 w да? А, не, а не, нет. Не, это не на сайте. Не на сайте. Где-то тут сбоку в шапке была. Короче, в шапке у меня там есть в этом Instagram. Сейчас еще я напишу. приколю один момент. Паленый мерч. мерч. <смех> Ладно, не все менты-пидорации, блядь. Не все пацаны-пацаны. Паленый мерч, но ну, я уже из него вырос, короче. Бля, сек. Короче, присылай, старик, я буду тут еще... О, нихуя. О. Опа. <смех> нихуя себе, блядь. А я, короче, фанат давний твой, понял? В Ростове я жду тебя, что? вообще был бы рад пообщаться с тобой, так, в реале. Ну, в Ростове что-то меня не везут, не знаю почему, как хотят привезти, блядь, потом раз резко и, и, и что-то говорят, блядь, ну, мы не можем. Да что не, мы, ну, если... Мне кажется, если никто можешь... не хочет, чтобы я в Ростов ездил. Не, ну, если б можно было хотя бы окупить райдеры, тогда бы можно было привести, а так, в целом... А давай ну, вы... сначала альбом выйдет. Давай, давай. Потом Давид, ты... слушай, да, я скрин, скрин замучу себе. Давай. Давай, от души. Сейчас. Блять, Кнопка, кнопка. Все, от души. Ну все, удачи. Давай, удачи. Рад был пообщаться. Вообще, столько эмоций, впечатлений доставил. Давай, береги себя. Давай, давай. Я вот очень рад на самом деле, что у меня адекватные, адекватные слушатели, люди, которые выходят со мной в эфир, правда, очень позитивные и хорошо настроенные. Это круто, это радует. Нет, с Ангелиной фитов не будет. Так, дратуйте, дратуйте, товарищи. Давайте еще кого-нибудь. Кого-нибудь еще. Uh, так. Ну давайте. Лекс, привет, братан. Я тебе перезвоню позже. Ладно, а ты это видите с людьми тут. Конференция у нас. Спасибо, Вуан. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас, короче, выберем. Работает с 5 числа для обычных людей. Приходите. Мы все обычные, на самом деле, люди. Мы все под Богом. Ходим, мы все умрем и сгнием. И также попадем либо в, рай, в ад, либо в рай. Поэтому не надо тут меня. Обычный, необычный. А не Горохова кто это? Я не в курсе. Ну давай посмотрим, кто у меня тут. От души, Русик. Вот Русь, кстати, Руся. Бродяга делает заебатые биты. Вот. Сейчас выберем вот еще Ой. Ну не... давай. Ты серьезно? Ну давай. Сейчас... Мамочки. Давай. Что я растерялась. Блин, сейчас <смех> ты. <Что>, правда? Ладно. <смех> все, сейчас я. Судя <смех> по всему, доброе я... утро, да? Доброе утро. Да у меня вечер уже на дворе. Ну Вы где? Просто... Да я вчера погулял, хорошо. была Да. Вот и сегодня получилось то, что проснулась недавно. Тут такой неждан. Что хотела спросить вообще? Я за это, за сведение. Я если хочу отправить трек на сведение свести, сколько примерно будет? Да то же самое, что ты записываешь будет сводить, что ты пришлёшь трек. Сейчас, от двух тысяч рублей. А да. да что это с камерой? Вот, а двух тысяч рублей? Да это тысяч... мне туда надо кому-то писать или кому-то звонить, я не знаю. Да, да там, там есть, ну... а, есть Цаурек, а, собака Цаурек. А, ты можешь залезть посмотреть там номер, или я могу тебе прямо сказать а, телефон восемь девятьсот шестьдесят пять двести пятьдесят два ноль восемь это что, в WhatsApp там есть? Нет, это, короче, WhatsApp будет там послезавтра. Сегодня как телефон я не перенесу, я забываю постоянно. Mm -hmm. Звонишь, брать и говоришь, короче, чувак, у меня есть трек, мне надо его свести. Он <laughs> тебе говорит, куда прислать, ты им присылаешь, он сводит, отсылает тебе обратно. Я поняла. И за сколько времени примерно он сводит его? Ну, зависит от, от, от того, какой объем работы. Может, ты там 50 дорожек, и ты может вообще просто мертвый. не не нет. -не. Я просто нет. хочу, боюсь, переживаю за вокал, потому что там большинство я заметила, там рэп только сводит, да? Не, не, нет. У нас очень много вокалов пишется, Но вокал, у нас люди поют, у нас рок пишут. Тоже, То есть, да? Мы просто, да, мы просто в основном рэп делаем, конечно, у нас основной, ну, основной клиент это хип-хоп какой-то вот. Но у нас а. разные разные люди пишутся, пишутся, разные люди пишутся, разные люди работают и как бы ну, это неправда. Это все, ага. не, не так. У нас тут у нас очень хорошее оборудование, у нас крутые микрофоны, у нас крутая звуковуха и, и ампы и все. Поняла. Слушай, можно я тогда с тоже так фотку хотела. Я приезжала была к вам на рыбзавод, ну и туда застала этого про килограмму. А прошу. Ну давай я... фотки. Давай. Пойду я не отвлекала. Подожди, боже, еще я в таком виде меня словили дожди. Давай. И жди, что-то. Есть. большое. Хорошего дня. Ну все, береги себя. Давай, хорошая вечера. Давай. Как я вот тут подключить? я не шарю. Ну че? Ну че, кто следующий? Кто на новенького, блядь? Сразу говорю. Если я, блядь, Позвоню и мне начнут хуйню нести, типа, бля, я там какие-то гадости, вот я нахуй пошлю и выключу просто и все. Я как бы, блядь, в диалог вступать с долбами не собираюсь. Ну кто там дальше? Ну вот тут, короче, какой-то этот снеговик. Снеговик. Давай. Сегодня день общения. Шалом. Здорово! Здорово. Ну вот. Че ты там ёлочками Ну, я поздравить хочу с Крисмосом, там все дела. Да, спасибо большое. И я спасибо. нахожусь Украина. в Корее, так что скорее привет. Скорее? Да. Ты там собак ешь? стандартный вопрос, да. Ешь ли собак? Нет, собаку... Как с этим? делом там обстоит. они в натуре там собак до едят. Да, едят старые едят молодые уже новое поколение практически не ест собак так, староверы там всякие есть конечно. а так ну да это распространено есть много кухонь прям ну если по-корейски читаешь прям видно достаточно хорошо Блин. не понимаю как можно взять и заебашить в собаку Паш, делай еще потише, пожалуйста. Слушай, мужик, ну, если это, знаешь, испокон веков было, ну, что с этим поделать? Ну, как что с этим поделаешь? Блядь? Как можно взять и сажать собаку? Алтай! Алтай! Алтай, иди сюда! Алтай, иди ко мне! Иди ко мне, Алтай! Посмотри, сейчас я покажу. Посмотри иди сюда иди сюда иди сюда иди ко мне вот как можно взять и вот это сожрать вот, вот как можно ты можно сейчас взять? претензию как будто ко мне я ее пробовал нет я раз. просто говорю я, я не смог не смог тупо вот из-за того что я прекрасно понимаю что это ну, друг это это невозможно меня ну, мы сидели большая толпа как бы друзей корейцев вот ну типа попробуй я попробовал и ну, я, я это не смог есть Короче, бля, это жрать, мне кажется, грех. Ну это как человек ну, вот У них вот такая беда: не все едят, не все ну, это привет, ну придерживаются, вот. как-то так. Вот тюлень охуенно. Тут спрашивают: а где тюлень? Тюлень дома. А это слушай, а ты, таскар... ты новую, да, собаку завел? Да, мы, короче, нам подарили собаку, но это не собака, это, короче, овчарка смешанная с волком. У нее, короче, мама-волк, папа... Ой, да, да, мама-волк, папа-овчарка. Или наоборот, я уже не помню. Соответственно, Ой. у нее ни паспорта нет. Да нихуя, у нее нет только охуенный вид <смех> и большие зубы. Ему, ему вот эта вот псиня, она размером сейчас тюленя, Три месяца. Прикольно, прикольно. Слушай, ну а она как дрессировки дрессировке поддается? Да, он очень умный. Я если честно. Он настолько умный настолько быстро все хватает. Он еще с тюленем растет рядом и с Астей, с Астюхой. Он у них очень много чего берет. И как бы я очень... Мама волк, вот ладно, пишет. маму волк. Ну. Круто, круто. Ладит он с это, со второй? Да, конечно. Ну, с таракашкой, таракашка на него ручит постоянно, что-то ворщит, на него вот. А тюлене пофигу, тюлене его уже пару раз шелкнуло, чтобы он не себя много не брал. Территорию, с... территорию свою, как бы, обе ограничила, да? Да не, воспитывает просто. Ну, мелкий что он доебывает его, кусает там, она его пиздит. Я Тюлень такая, так, может ты... ебануть. Слушай, ну альбом-то когда выйдет? феврале, ну, блядь, феврале? в корею не собираешься с концертом кому я нахуй в корее блять ты не на самом деле ты ну наверное такое представление что типа кто, кто тут ждет <клес> можно прозондировать почву тут очень очень очень много русскоязычного населения и диаспоры и ну и так и в сиуле и в разных городах практически везде есть русские люди и корея достаточно маленькая страна это там по всему периметру ну, через всю страну 700 километров ну там 800 я не знаю сколько ну 45 часов ты можешь на тачке скоростные трассы вот ну я слышал у меня очень много друзей корейцев и подруг много корейцев я могу сказать что я обожаю на самом деле корейцев вот очень веселый народ блять, я не знаю как там здесь они постоянно ржутся они постоянно угорают, блядь. я вот сколько их знаю, они постоянно смеются, у них постоянно хорошее настроение. Да у, у них менталитет привык. немножко такой, да. Блядь, ты веселый, да. очень крутой. Не, по части публики, ну, мне кажется, тебе здесь будут рады. Что? Ну, мне, мне кажется, по части публики тебе здесь будут очень рады. И мне кажется, Но это фанатов. же не от меня зависит. Это зависит ну, конечно, от меня. Да. Зависит согласен, просто... согласен. Вон, MC Beach пишет. Какой-то там подруга-хорейца. Ладненько, старик, не буду это самое задерживать эфир. Давай, старик, Еще, наверное, себя, еще Кто-то да нравится. Давай, удачи в творчестве. И это, кстати, <как> насчет Ангелины Ра. Я прям жду с ней фиты. Мне вот прям с ее припевами это огонь, огонь. На самом деле затираю до дыр э, альбом по низам. <как> ну, все ну, все должно быть. быть хорошо. Все должно быть хорошо и в меру, понимаешь? Ну, согласен, а, согласен. С ну... мы наши пути разбежались к, конкрет, конкретно и давно. А статьи? Статьи, не знаю, вот мы статьи начали общаться, как бы мы долго уже не общались. Не знаю, будем думать, может быть, я что-нибудь, ну, может что-нибудь сделаем, а может и нет. Как получится. Ну, это будет, я думаю, вот так. Вот. Ладенько, давай. давай, давай удачи, в удачи в творчестве, ага. Давай, отрубай меня сам. Давай, спасибо. Давай, пока. Давай, мир. Короче. А? Что? Да. Ты что, курить хочешь? Ты же не куришь, блин. Я тебя втащу. Что значит курить? Ты же не куришь сигареты. А что ты спрашиваешь? Это мой двоюродный брат вот сидит, блин. 16 лет, блин. Просто на две головы выше меня. 16 лет. И говорит, можно тут курить или не можно курить? Я сейчас приду, позвоню твоей маме. И сдам тебя с потрохами. Блин. Я в Самаре, привет. Я болею. Я простуженный просто. Не понял ничего. Фаст Фаст Фокс 001. Не понял ничего, что-то написал короче, ну, что там, давайте посмотрим, кто есть еще. А... Сейчас мы поглядим, поглядим, сейчас мы выберем. Выберем, выберем, выберем. Ну-ка, где там все? Не я, блин, да, был частенько там. Ну, давай вот так вот сделаем. Посмотрим, кто тут у нас. Старый, не тупи. Я старый, блядь. Эрик, сало. шалом, братан. 2086. Я тебе тоже наберу. Вот не беру. Сейчас тут не берут трубку. Не беру трубку. Спащим тебя тоже бруту. Не берут трубку. И считаем до трех. И раз. Рыжий привет. И два, и три. Ну ладно. Ну давай, короче, вот позвоним сюда. А, посмотрим, кто здесь. Их как хочется подуть этим зимним вечерком. Привет! привет, привет! Ты помнишь меня? Я была у тебя 10 июня на концерте. Да? Да, это маленький такой. Да. Я хотел к тебе еще 29-го приехать, но мне некому было привезти. Забери а меня. 20, 20. А я и алгебру все, делаю. Ты да. все, все, тебе надо в школу ходить на рэп-концерты. Я знаю. Вот, ты лучше вот, учись. учись. У меня она отлично почти четверть. Что? Что? У меня отличный четверть. Ну, отличный четверть. Она отличный Супер. четверть. Супер. Супер. Молодец. Молодец. Да. Вот. Ты наркотики. Ты вот. наркотики высрабляешь, слушаешь. Нет. Нет, не вредит. Нет, не вредит. Твое окно выпрыгнешь, что на слушаешь найпер. Нет, я не вру. Короче. Короче, Молодец. Ты молодец. Лучше даже и его хорошо учить. Хорошо. Спасибо большое. Нет, нет, ну ладно, я, ну ладно, я всяким людям. Ты пропадаешь. Вот видите, молодец. Маленькая, маленькая учится, она отличный четверть закончила, это круто. Я очень радуюсь, когда слышу, что кто-то вообще так отучился. Я не против, я говорю, Паш, а что? я не говорю, что ты плохо учишься, я тут про, я с ними разговариваю. <говорит> Гараев, да ты, блин, вроде как бы помоложе, но что-то здоровье у тебя, как будто ты лет 70. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Так, короче, давайте. Кто там рэп читает? Сейчас я буду звонить, вы будете мне в эфире, давайте, зачитайте мне что-нибудь. Зачитайте мне в эфир. <coughs> Нет, брат рэп не читает. Ну, не рэпер, слава богу. Одного в роду хватает. Я президентом России, да вы гоните, что <coughs> Я бы все отжал у всех. Во-первых, раз. Во-вторых, во эта страна полна сумасшедших людей. Я не хочу. Ну давайте, давай, ты читанешь? Сейчас, давай. Ничего мне не сяло, я все на связи. Давай. А что-то тебе говорит не говорить, мо не можно тебя в эфир. Могу повторить так. Ну Давай. Но отклонил. Вот, могу читануть, могу читануть, и а сами отклоняете. Если хотите попасть на концерт, попадайте на концерт. Я Еще раз вам говорю, я жду вас 5 числа. В ЦАУЛОФТЕ. приходите, кто в Москве. Но приходите, пожалуйста, те люди, которые как бы, позитивные и не, не, не, не, не приходят драки устраивать. Потому что здесь как бы те, кто будет драться, быстро, быстро успокоят очень. Ты готов? Ну давай, гоу и банем. купили Ну чё? Ну чё там? Ну давай. А чё читать-то? Рэп, ты же говорил, что ты можешь читать. Давай читай. Я хочу твой трек зачитать. Не, мой не надо, надо свой читать. А я, у меня, меня текста наверху. Надо подняться. Эх ты, блин. Ладно, видел я видел. Вот. А... Сейчас секунду. Ланочка, я куплю тебе мандаринов. Обязательно на обратном пути. Там мне Лана пишет, чтобы я мандаринов купил сладких. Мандарины? Ну, да. Запах мандаринов. Ты не забудешь никогда запах мандаринов. Не, не забуду никогда. Ладно, я за я за селфлюсь и этот ты можешь следующего кого-нибудь. Давай. Спасибо, бро. Давай удачи тебе. Так. Ладно. Почему вы сразу под солями-то, блядь? Что у вас за это такого? За манеры, блин. Сразу под солями, сразу убитый. Может я не выспался? Может он болеет. Я болею, блин, например. Все говорят, что укуреный. А я могу в банк пописать, вы ничего не найдете. Ха -ха -ха. Хайпануть хочешь? Ну давай, хайпуй. Посмотрим, что ты там как, как ты хайпанешь. Давай. Папа, это и трапи с 90-х, только у нас время записано. Это не так легко сейчас сделать. Так скинули меня. Соль, соля, соля, блядь, и всякая еба, нет, короче, блядь. Она такая низкая, низкий, как это, низкий уровень наркотиков. Это если ты себя крайне не уважаешь, начинаешь ебашить соли, там всякую хуйню. Ну давай. Сейчас я, короче, подождите, этот человек хочет очень читануть. Я жду читануть. то а, тут, а ты что-то не этот. У тебя, короче, не выходит. В эфир почему-то. Так. Так, я не люблю, когда меня оскорбляют, поэтому хуя я тебе добавлю в эфир. Нормальных наркотиков нет. Наркотики все зло. Но я траву наркотиками лично не считаю. Так, что там? Захстану большой привет. Салф-страницу ведет Мойша. Я иногда то, что я что-нибудь закидываю. Куки, большой салам. Если он видит, это я не знаю, вообще увидит сейчас это или нет. Ну че? Где вы там, рэперы? Трава, сука, не наркотик. Я так думаю лично. Харьков, привет большой. Так, короче, не говорите, что тут что кто-то из вас курит дурь, а то тут, тут разные люди сидят. Сейчас вам домой постучаться в дверь, скажут, какую дурь ты куришь. Ну, покажи. Гараев, ты там умираешь, блядь, в, этом, в больничке. Тебе по блату не, не, нельзя сюда за, заползать в твое ну что там, кто там? Есть рэперы-то здесь? Или вообще все? Харьков большой. Вот у меня сидит мой доверный брат, Паш. Вот он тоже с Харькова. Вот приехал в гости на Новый год. Мы не мутим Ганш. Мы ведем здоровый образ жизни здесь все. Я, я, я. Чего ты-то? Ну, давай. Сейчас посмотрим. Йоу, птаха, what's cracking, Здорово. Как дела, брат? Заебись все, как у тебя? Я вообще гуд, брат. Короче, что тебе вольнуть? Давай вольнуть тебе что-то киевского. Я с Киева вообще, брат. Ну 44. Давай, нас там четыре клана, да? Здесь я, и Киев, мой брат, фабрика Рашин стоит на месте, не из теста сделан я с теста, только терты киевские, быдло не киевское, позволяет себе много, подытожил, понял нескромно, потопил на ушниках, на голову капюшон, шума в домах и больше, чем на улицах, и твоя улыбка, брат, всегда рада для меня, Райдел занимается делами там, в папках документов много, но не будем мы влезать в дела, нескромно, это вечерний Киев, здесь все красиво, без ксив, делаем по. По тихому лето прекрасно жизненные краски но здесь опасной нах так и брат давно когда-то писал тебе очень хотел ворваться на нацел так как очень-очень сильно дружил с внуком но очень сильно ты меня игнорил и поэтому короче киевский underground процветает и мы разъебываем тут нахуй всех брат дай бог дай бог Внук повел себя не очень красиво и поступил как гнида, блядь, поэтому как бы... Я не знаю, и... это уже как бы сугубо ваши все движения. <къех> не, ну я по отношению к себе говорю. Не, я понял, я понял. Делаю скрин и улетаю. Давай, старик. Все, бенчман, обнял, фарт. Давай, давай, фарт. Давай, прости. брат. Вот, люди рэп читают все-таки, видите, не все, блин, кричат. У, -у, -у! а, а? -а! а, -а, -а так, там что там дальше? Кто там дальше есть? Спана, ну вы чё, дед, что так тихо-то, блядь? Где рэперы все? Ну где рэперы, товарищи? Товарищи рэперы, где вы ёбаный свет? Ну давай, он просишь так. Сейчас секунду. Юбанный свет. Он, короче, пишет, что тебя нельзя позвать почему-то. Это я сейчас говорю. Акрам пишет, что типа нет у тебя выхода, ну типа не могу тебя вызвать почему-то. Извини. Рэпер, жду добавляй. Ну давай, посмотрим. Короче. А, спасибо большое, Любош. Давай. Блять, да что ж такое? Почему? Не показывает, что не могу добавлять. Тоже не получается. Молодой. Вот молодого могу. Есть походу какие-то ограничения в этом ебаном инстаграме. Ебаный, блядь, сука, Жедомасунский программ. Здорово. Ну как ты там старый? Болею, ебта. Болеет птица. Я не ожидал, не ожидал, что тут мне так подвернется. Блять, где-то сижу? Ты где-то? А вот еще Леха твой фанат. Здорово. Просто обдолбаный уже. Он же всего нету, не варит. А ты где? Я в Польше сейчас. Именно тут? в Германии, ближе к Берлину. Че ты там делаешь? Работаю, работаю. Был С кем работать? А, здесь. Тут, ну не в ну, короче, ты все равно не поймешь. А? Все равно не поймешь, что фирма, получается, пластик делает. Ну, а, пластик, пластик делается. Зануда? Да, зануда, птаха. А, Че, ты это чисто Я не понял, А сам откуда? С Беларуси я писал тебе а, как-то, ты, про... ты в Минск заезжал. Может быть, братан, многие пишут, многие кому-то отвечаю, не всех запоминают, не объесы. Ну, ну, я просто уже задолбался писать, там что, птаха говорю, давай, давай, давай. Ну вот, видишь. Слышишь, слушай, вопрос тебе есть такой. Давай. Я вот раньше давно слушал старых рэперов там Класс, Хулиган, вот, Гайра. Ну, ты в курсе о них, да? Хулиган? Ну, не знаешь никакой информации, где вот хулиган вообще сейчас. Не-не-не, я не знаю, куда вам пропал, если честно. А Костя? Мне кажется, он меня, просто забил. А? А Костя, думаю, что-нибудь взялось вообще? Какой Костя? Константин Пономарев, Пера. Ну я не помню, не помню такого, если честно. Да ну нафиг, серьезно. Блять, у меня память эпическая просто была фантастическое. Не, не увлекается. И иногда не увлекается, пацаны да? говорят, потом говорят, ебать, в планте мне звонят, говорят, в планте ты меня не помнишь. Я говорю, когда я говорю, что только что, говорит, ты сказал, что ты меня не помнишь. Ты ну, знаешь, так блин. Я говорю, братан, я не просто не понял, о ком они говорят. Бывает, поэтому не обессудь. Да, если пацанов не видно, как правило, сейчас многие просто забили хуй на рэп, потому что появился мамбл рэп, и пацаны просто... Да, появилась новая школа, я смотрю версусы, короче, и просто хуеваю с них. Кто там просто всякого сброда. Мне просто неинтересно. Я как-то смотрел там царя, как он выходил. С кем он там был подожди? С топором, походу. Да. И я просто, ну... Да, Дима, что серьезно? Смотри, тут мои заходят. Тут все просто в шоке. Что я тут сижу тут в эфире с Тахой разговариваю. Жесть, жесть. Подожди, старый, я сейчас просто запишу. Сейчас не Все, я записал, короче, запись экрана. Что-то осталось, это мало ли, не попадет, больше такой возможности. Да, я что-то слышал. Кстати, что там в Польше не особо любят, вообще, так сказать, наших соотечественников. С ну, постсоветского как? пространства. Ну да, некоторые, я знаю, знаю, тут некоторые там, они поляки учили, там в школе бывает там русский язык. Ну, могут и говорить, но не особо. А Украину не любят здесь. Ну вот у них давно какая-то там нормальная. Мне кажется, у, них, у поляков с украинцами давно не особо какие-то чувства там друг другу. Да, да, да, здесь такое есть. Ну, как-то, знаешь, они не показывают это. Работают люди, доработают работают им все И Ебать, это же Европа, ебаный свет. Они должны быть все культурные, нахуй. Еще раз. Я говорю, Европа же, должны быть все культурные, по идее. Ну, конечно, конечно. Конечно, должно все По-моему, они них... нихуя не культурные. Я Европу не люблю сейчас, мне в Европе не нравится. Мне не нравятся европейцы, они все какие-то высокомерные, чопранные и жадные очень. Да, вот я только хотел сказать, не жадная. Просто они жадные пиздец, блядь. За копейку блядь. Наши, блин, конечно, отличаются. Наши, блин, пока рубаха есть, можно гулять, блядь. А рубахи нет, уже похуй, можно гулять дальше. Ясно, все, блядь, да. Ладно, старик, береги себя. Дай бог тебе удачи счастья. Давай, Всем пацанам привет большой. Очень. Давай, удачи. Давай, счастливо. На этом, пожалуй, все. Вот. Я пойду, куплю мандарины для своей любимой и буду собирать дома елку. На сегодня сбор елки дома семейный. Это, сами понимаете, так сказать, семейный процесс. Не люблю я очень собирать елку. О, сейчас, одну секунду. Я, наверное, все-таки призадержусь. Сейчас я хочу вызвать сюда моего друга. Ну вот. Если он, конечно, выйдет в эфир. Мне кажется, Дэн, ни хрена в эфир не выйдет. Дэн, привет, возьми трубочку. Дедечек, привет. Да, привет, привет. Тысячу лет, тысячу зим. Да. Как тебя так, дела? Ты... Нормально. Ты в Москве? Я в Москве. Я еще два дня в Москве был. А в Москве еще два дня будешь? Все, потом к Шанке. Все, на два месяца. А Собакиан? И уже по собакам будет с тещей. А -а -а -а. Подарки на новый год такой. Подаросик, хоропящий, пердящий. Да, ты как? Сам? Нормально все, потихонечку. Меня тут звали к вам в гости. Да, да, да. А я к тебе а все хочу заехать э, в Лов посмотреть. Заезжай, хочешь, заезжай, хочешь завтра заезжать? Ну, ближе к вечеру, ближе к ночи. Потому что пробки когда будут, я заеду. Ну, я просто если, я сейчас, если поеду, я уже сегодня не приеду, потому что я буду елку собирать, я это делаю, сам знаешь. Но завтра, есть. послезавтра я еще могу. Давай, я буду очень рад тебя видеть. Да, взаимно. Давай. Okay. Все, тогда буду на связи, буду, буду ждать тебя в гости. Давай, пока, пока. Давай, обнялся. Переключай меня. Давай. Да. Денис, это хороший мой приятель, друг. А -а -а. Это друг моей, это мушка моей хорошей подруги нашей, вот, Шанечки. Вот я и решил его увидеть, хотя бы так редко видим, к сожалению. Все, я, короче, вас э, с вами прощаюсь, я буду почаще выходить, короче, в эфиры, буду смотреть, что вы читаете, как вы читаете, может, что-то свое буду зачитывать. Я всех очень люблю, берегите себя, с вас всех Новым годом. Еще раз говорю, я вас всех жду 5 января в официал на вечеринку у нас открытие для всех, мы будем бухать и тусить, прям люто тусить, отмечать Новый год. Приходите, бар будет открыт для всех цены у нас демократичные так что не переживайте денег вам хватит берите друзей одевайтесь красиво и приползайте блять но ну не вздумайте здесь устраивать что-нибудь вижу кто ничего не устраивает могут от нашего блять пацаны могут дать пизды за то что портит другим настроение. вот а так мы хотим чтобы все потусили мир в вашем доме